Рыночная цена – 4 миллиона 200 тысяч рублей. Цена покупки – 3 миллиона 360 тысяч рублей. Дисконт – 20%. Экономия – 840 тысяч рублей. Квартира по цене дешевле рынка идеально подойдет как для личного проживания, так и для перепродажи по рыночной цене или сдачи в аренду. Второй объект. Двухкомнатная квартира, 54 квадратных метра, Московская область, город Балашиха. Рыночная стоимость – 6 миллионов 900 тысяч рублей. Цена покупки – 5 миллионов 520 тысяч рублей. Дисконт – 20%. Экономия – 1 миллион 380 тысяч рублей. Отличный бюджетный вариант для небольшой семьи. Наш третий лот на сегодня – Магазин. Город Москва. 30 квадратных метров. Рыночная цена. 15 миллионов рублей. Цена покупки. 10,5 миллионов рублей. Дисконт. 30%. Экономия. 4,5 миллиона рублей. Хороший дисконт и отсутствие проблем при поиске клиента при перепродаже. Объект под номером 4. Жилой дом в Московской области. Общая площадь 100 квадратных метров. Рыночная стоимость 8 миллионов 600 тысяч рублей. Цена покупки 6 миллионов 450 тысяч рублей. Дисконт 25%. Экономия 2 миллиона 150 тысяч рублей. Выгодное вложение в жилую недвижимость со скидкой в 2 миллиона рублей.